Дипломная работа по курсу ⁇ Корпоративная культура ⁇ бренд работодателя. Меня зовут Юлия Ломовцева. Я работаю в трубно-металлургической компании сейчас. Во внутренних коммуникациях Моя, мой функционал связан с выпуском корпоративных изданий. А немножко о компании. Трубно-металлургическая компания ⁇ ведущий поставщик стальных труб, трубных решений. А, и так далее. Если совсем э, э, кратко и просто, мы производим стальные трубы. Много и разные. Интересный факт такой, что 70% труб в России вообще произвела, произвели предприятия нашей компании. Они окружают нас везде и повсюду. Мы с ними сталкиваемся прямо вот каждую минуту. Самые большие трубы, которые сейчас выпускаем, это диаметром 2 метра 52 сантиметра. Используются в строительстве и машиностроении. А самые маленькие, мы их называем трубочки, для производства медицинских игр. Вот. В 2021 году ТМК отметила 20-летие. Молодая компания, но в нее входит много предприятий разных, и старых, и молодых. Самому э, взрослому предприятию нашей компании 300 лет. Э, это э, вот открытая информация, которая на сайте у нас. <coughs> размещена. 32 предприятия сейчас входят в компанию. Более 56 тысяч сотрудников. Средний возраст сотрудника 40 лет. И э, о моем проекте. Я его назвала так: Трансформация корпоративной культуры на созданном внутри компании предприятии. Пока непонятно, дальше будет <понятнее>, понятнее. Значит, предпосылки. Компания сегодня динамично развивается, включая в свой периметр новые предприятия. Э, то есть, вот э, справа я представила э, карту нашей компании, и здесь только 11 предприятий, это было в 2020 году, на сегодняшний день уже 32 предприятия, то есть представьте, как мы расширяемся, и все новые предприятия к нам приходят, теперь в разрушившихся холдинге прослеживается тенденция к объединению производственных площадок в отдельные дивизионы по продуктовым линейкам, Такие действия логичны и оправданы экономически, они эффективны с административной стороны и по многим другим параметрам с точки зрения бизнеса. Также предполагается э, активно использовать ротацию кадров, то есть перемещение э, с разных площадок сотрудников. Ну, вот, собственно. При этом в одном предприятии оказываются производства, коллективы с разной историей и путями развития из разных регионов, со своими субкультурами и так далее. Проблемы и цели проекта. Проблема. При слиянии предприятий в единую производственную площадку отмечается низкий уровень лояльности сотрудников, разночтение в корпоративных культурах. Предприятие рождает в коллективе негативную атмосферу. Это понятно, да? Допустим, мы столкнулись с тем, что два предприятия, соединенные в одно, имеют разные типы, как теперь я знаю, культуры. Одно молодое предприятие с рыночной демографической демографическим типом культуры, другое с бюрократическим семейным. Очень большие разночтения. Цель проекта. Наладить внутренние коммуникации на предприятии, повысить узнаваемость предприятия внутри холдинга, привести корпоративную культуру предприятия к единому стандарту, определить приоритеты в коллективе через правильное поведение. И результатом проекта должно стать формирование на новом предприятии корпоративной культуры, которая будет помогать компании достигать максимальных бизнес-результатов. Вот и на картинке показываем ну, два сотрудника, которые выглядят по-разному, но мы их должны подружить. Этапы реализации проекта. Определить целевые аудитории. Второе. Провести исследование внутри э, целевых аудиторий. Предполагаем массовый опрос, фокус группы, глубинные интервью с целью определения эффективных каналов коммуникации и важных элементов корпоративной культуры. Третье. Описать портрет идеального сотрудника. Четвертое. Разработать систему мотивации, которая будет побуждать сотрудников соответствовать портрету идеального сотрудника. Пятое. Запустить коммуникационную кампанию. Ну и в итоге мы подводим итоги проекта. Рассчитываю проект на 9-12 месяцев. А, выделяем целевые аудитории. Руководство предприятия. На диаграмме показываю соотношение, процентное соотношение численности всех сотрудников. У нас руководство предприятия занимает всего 5%, но это не важно, потому что руководство предприятия – это неформальные лидеры, которые, которые задают настрой коллективу, они являются примером и берут на себя ответственность за все происходящее. Поэтому, ну, эта целевая аудитория обязательно для нас, так же, как и линейный менеджмент. Им, этой целевой аудитории отведена ключевая роль, так как, являясь промежуточным звеном между высшим руководством и рядовыми сотрудниками, они контролируют реализацию проекта. А дальше мы берем инженерно-технических работников. Делим их на две целевых аудитории и рабочих. Почему я так делаю? Не оставляю их в одной целевой аудитории. Их можно делить по разным там, <coughs> признакам, но ключевой у них все-таки возраст и стаж работы. Это определяет... Их предпочтения в каналах коммуникации. То есть молодые сотрудники и более опытные сотрудники, для них каналы коммуникации это 100% разные. Вот и каждое, каждому свое. В ходе исследования определяем каналы коммуникации для каждой целевой аудитории. Ну вот предположительно они будут вот такими. И вот такими. С такими выводами мы продолжаем работать дальше. Прежде чем приступить к активным действиям, я для себя выделила бы вот такие самые главные моменты, на которые нужно обратить внимание. У нового предприятия должен быть свой логотип, как у других предприятий. Он должен присутствовать во всех информационных материалах, документах, на рабочей одежде, в интерьере зданий, сувенирной продукции, табличках и указателях и так далее. Также можно придумать свой слоган. То есть, проще говоря, предприятие Винтик и предприятия Шпунтик объединились в одно предприятие Гайка. И они должны понимать, что Винтика и Шпунтика больше не существует, есть только Гайка. Они должны работать Здесь должны понимать, что они работают здесь, и об этом должно все их окружение говорить и показывать. Единое пространство должно быть на новом предприятии. Визуально объединенные в одно предприятие должны выглядеть одинаково, чтобы у сотрудников было ощущение единого пространства что они выполняют одну задачу, идут к одной цели, умами и сердцами движутся в одном направлении. Например, при ротации, если, допустим, бригаду сварщиков с одного предприятия отправляют на другое предприятие, они должны ощущать себя так же комфортно, как и на своем родном предприятии. Это все, все вокруг должно говорить об этом, что... Вы наши, вы у себя дома. Исключаем несправедливость. На двух объединенных предприятиях должны быть одни корпоративные активности, праздники, конкурсы, соцпакеты, ДМС, награды и так далее. И я для себя захотела выбрать вот это, что вы избраны. То есть подчеркивать во всех коммуникациях особую миссию предприятия, что на его коллектив руководство возлагает надежды. От сотрудников зависит судьба компании. Вот Это, коллеги, работает 100%. Это мы уже проходили. И когда человек ну, как, чувствует свою какую-то особенность, ну, ему хочется работать, он более вовлеченный и так далее. И отсюда все Показатели HR будут со знаком плюс, то есть люди перестанут уходить, наоборот, будут хотеть работать в этом предприятии, вы еще будете выбирать, кого бы взять на это предприятие. Во внутренних коммуникациях обращаем на это внимание целевой аудитории, ну, да, о чем я говорю, это создаст благоприятную среду для формирования корпоративной культуры. Дальше а, приступаем к активным действиям. Значит, живем по ценностям. Правда, побуждаем работника быть таким, каким хочет его видеть работодатель. Вот. Запускаем коммуникационную кампанию. Например, например, газеты я расскажу. В газете запускаем цикл публикаций или делаем постоянную рубрику «Наши ценности». В каждой статье рассказываем от какой-то ценности, как ей можно следовать, что она собой представляет. Приводим примеры реальных ситуаций, в которых конкретные сотрудники проявляют приверженность корпоративным ценностям. При измерении каждой из ценностей подключаем экспертов, берем обратную связь от руководителей и коллег. Важно показать, что человек не только сам следует этой ценности, и но и мотивирует свое окружение поступать так же. И вот пример самый простой. Берем ценность безопасность. Рассказываем, о чем эта ценность. Эта ценность говорит не только о важности соблюдать правила промышленной безопасности, но и беречь свое здоровье, вести активный образ жизни и так далее. Так, например, бригада Владимира Иванова бросила курить. В итоге производительность коллектива повысилась, количество брака уменьшилось, случаев травматизма на рабочем месте не стало. Иванов правильно, ну, с нашей помощью рассказывает, почему он так поступил. Члены его бригады тоже с нашей помощью рассказывают, зачем последовали примеру Иванова. Врач, там, допустим, из корпоративного мед-центра, обосновывает результаты, почему... Какая связь между тем, чтобы бросить курить и повышение производительности и так далее. Она есть не курящие коллеги, члены семьи, благодаря предприятиям. Вот. Транслируем материалы по другим каналам. Корпоративное ТВ, радио, соцсети, например, в нашем случае. <coughs> а, визуализация тоже э, э, такая важная активность. Важно сделать так, чтобы люди знали ценности компании, понимали их смысл, приняли их и включили в свою жизнь. Вот показываю значки, допустим, ценностей. Они могут присутствовать везде абсолютно. На сувенирке, на канцелярии, везде быть перед глазами, в общем. Мотивация. Чтобы сотрудники предприятия следовали корпоративным ценностям, их нужно поощрять. Поэтому необходимо разработать систему мотивации. Например, один из, из обязательных пунктов трудового соревнования среди цехов – отсутствие случаев травматизма и дисциплинарных взысканий. Коллективы, которые отработали квартал без них, получают от руководства дополнительную премию. Второй пример. На интернет-портале запущен сервис «Благодарю». В нем каждый может публично поблагодарить коллегу за проявление какой-либо корпоративной ценности. При этом важно описать случай. По итогам квартала те, кто больше набрал благодарности, получают приз. И третий пример. Лидеры по приверженности корпоративным ценностям по решению руководства в конце года получают подарки. Это могут быть путевка в санаторий, абонемент в спортзал, обучение и так далее. Так, команда проекта, специалист по внутренним коммуникациям, это допустим я. Я бы сюда подключила еще бренд-менеджера, HR-специалиста и лидеров в целевых аудиториях. И вот результаты проекта. Все вот счастливы и довольны сотрудники. Сотрудники предприятия чувствуют себя комфортно, лояльно относятся к изменениям и руководству. Сотрудники следуют ценностям компании и транслируют их. По каждой из ценностей можно измерить динамику в цифрах. То есть, допустим, по безопасности, э э э снижен уровень травматизма, клиентоориентированность, меньше претензий от смежных служб, надежность, меньше бракованной продукции, законность, нет случаев воровства, ну как, как пример. Вот проект помог создать на предприятии среду, которая помогает достигать бизнес-задач.